А не где-то там в гараже, настраивать себе там реснички, подкрашивать и так далее. А у нас в эфире игрушечка под названием Monster Energy Supercross. Это у нас новая часть знаменитой серии симуляторов мотокросса от мастеров жанра, ребятки. А, недавно наткнулся я на эту игрушечку. В общем, а, сильно многообещающая она мне показалась. Но как она выглядит на самом деле, давайте я вам сейчас продемонстрирую. А вы, друзья, сделайте для себя определенные выводы, стоит ли вообще в нее играть и тратить свое Драгоценнейшее время или же нет? Ну что ж, у нас совершенно новый обзор и первый взгляд на возможности этой игрушечки Ну а перед началом видео, как обычно, небольшая просьба Поставьте, пожалуйста, лайкос под видос И, братишка Скретч, вам будет благодарен тем, что будет все чаще чаще радовать очень годным контентом специально для вас. Но ну, а мы начинаем. Ну что ж, зайдя в меню, мы видим сразу же а, настройки нашего персонажа. И нам здесь предлагают выбрать а, мужчину или женщину. Да, естественно, оставляем паренька. Далее, значит, нам а, дают возможность задать а, имя нашему мотоциклисту. Естественно, имя мы знаем, какое будет задано. Да-да-да, так а, Вроде бы все хорошо, вроде бы все у нас Работает, F10, это у нас выход Да, есть такое дело, значит а, Параметры вот здесь вот в правом верхнем Углу, углу экрана общие Мы можем посмотреть Дальше, ребятки, смотрим, что у нас еще Так, это у нас а, Видимо еще какое-то имя Дальше смотрим, а, никнейм Это у нас никнейм на а, Нашей с вами, я так понимаю, спине Да, давайте также сделаем Посмотрим, получится у нас ли его заменить или же нет Ну-ка давайте посмотрим Да, друзья, мы сейчас только что заменили И никнейм у нас отобразился Также я понимаю, здесь можно выбрать а, Шрифт Да-да-да, очень хорошо, кстати Так, какой бы нам шрифт выбрать, чтобы более читаемый был Вот такой вот, давайте выберем чтобы было очень хорошо все а, видно Так, никнейм это мы выбрали Дальше, ребятки, мы можем также, я так понимаю, его подкрасить В какой-то другой цвет а, Давайте выберем какой-нибудь подходящий Чтобы его также было а, видно хорошо Ну, в принципе, черный меня уже устраивал Ну-ка, если красненький Так, а красненький-то что, он у нас а, не показывается? Что-то он вообще нам недоступен или как? Эй, алло, дайте мне красный цвет Нет, а как-то, ребятки, не, ребятки, не очень Давайте выберем какой-нибудь Или темно-синий, да, вот такой цвет Или все-таки черный цвет Он будет гораздо сочнее и контрастнее Здесь смотреться Так, это, я так понимаю, нам дает возможность Выбрать уникальный номер нашему игроку Так, задать, ребятки, от одного Так, давайте, а если поставим троечку Так, так, так, и что? Ага Три, 4, 5, 6, да? Так, смотрим, смотрим, а так, а если Вот такой номер выбрать, 505 507, ну, это, в принципе, не критично Давайте вот 505, например, я оставим Отлично, просто великолепно Здесь, что нам предлагают сделать, а, также Шрифт нашему, нашей циферки Выбрать, да-да-да, давайте сейчас ее Как следует отнастроим, да, ну, пускай В общем, такая, какая была до этого Такая и остается, это не критично, ну, и Также можем ее раскрасить В общем, ребятки, вариантов кастомизации достаточно Много, это, я так понимаю Рост нашего персонажа, да, Можем выбрать гиганта, можем выбрать мальца. Ну У меня, как обычно, будет средний рост, так что это, как, как, как говорится, как в жизни, так и в игре. А, нация у нас, значит, там. откуда же мы, друзья? Откуда же мы? Естественно, отсюда, с этого материка. Какая же у нас, а, какое же у нас государство? А нашего государства, друзья, здесь пока что нет и вряд ли Будет, возможно, будет, а возможно, нет. Нет, ребятки, у нас в России здесь, к сожалению, поэтому останемся какой-нибудь каким-нибудь дефолтным игроком. Да, у нас с USA будет наш персонаж. В принципе, это не критично. Так, ну что ж, выбрал, значит, я своего паренька, и давайте смотрим, что же дальше. Так, мне предлагают подтвердить. Так, выбираем, значит, подтверждение Ага, здесь дальше, ребятки, у нас идет кастомизация лица нашего персонажа Мы можем глобально все это кастомизировать Детально, точнее, да Можем любую шевелюру подобрать Любую физиономию, фейс и так далее, ребятки Все по вашему а, вкусу Я же оставлю дефолтный вариант Меня это, ребятки, устраивает Также глаза, бороду Все, ребятки, можно настроить Давайте какой нибудь для прикола бороду ему сделаем, да вот так вот, да-да-да, вот так вот, брутальный мужичок у нас будет, такой мотоциклист, значит, будет всех рвать и метать, а для этого нужна большая борода, друзья. Да-да-да, нужна нам большая борода, вот с такой бородой мы будем просто всех рвать и метать, я так понимаю, можно бороду даже подкрасить какой-нибудь подходящий цвет, типа черного, да, типа по цвету наших, наших волос, чтобы было отлично. Так, дальше что у нас? В общем, ребятки, можно этим заниматься очень долгое время, ну а мы движемся дальше. Я сейчас хочу вам продемонстрировать, ребятки, возможности этой игрушечки, чтобы вы для себя имели четкое понимание, стоит ли вообще тратить на нее свое личное время или же нет. Так, дальше, ребятки, выходим на следующий этап, нам предлагают выбрать какой-нибудь байк. Да-да-да, так что же нам выбрать, -то? я не знаю, вот у нас есть Хонда. Вот у нас еще какой-то бренд есть, КТМ есть какой-то, Kawasaki. Если честно, я, ну, на самом деле, не очень силен в брендах именно мото, поэтому ничего про них сказать большего не могу. Так, Suzuki, Yamaha. Давайте Yamaha возьмем, что ли, я не знаю, просто мне Yamaha как-то больше больше на слуху что ли или как-то так в общем да спит кстати у них есть ребятки еще и свои характеристики посмотрите вот, внимательно вот там справа сверху имеются характеристики на каждый тип мотоцикла а, выбрав ямаху я значит а... Да, смотрю на свои характеристики Ну, мне кажется, что они нормальные И мы, ребятки, начинаем именно с емахи. Так, ну что ж, все у нас готово Да, я готов прокатиться в первый уже заезд Готов я отправиться прямо здесь И прямо сейчас, окей И смотрим, ну, ребятки Я так понимаю, дру... игра нам сейчас подбирает Состав Хотя мы тут должны сами выбрать, да Давайте посмотрим в вере, изи. Легкая сложность какого-то мероприятия. Изи. Ну, давайте попробуем, ребятки. Надо уже во что-то прокатиться. Потому что ручки так и чешутся. У братишки Скретча уже испытать эту игру на деле. Они не где-то там в гараже, настраивать себе там реснички, подкрашивать и так далее. Я люблю, ребятки, хардкор. надеюсь, как большинство из вас, поэтому сразу же, ребятки, на площадку врываемся и даем здесь жару. Сейчас мы просто здесь разорвем все это поле. Погнали! Так, ну что ж, у нас начинается, значит, все вот так вот ярко, феерично. Русского языка, к сожалению, ребятки, пока что нам не завезли. Пока что довольствуемся только м -м -м, вот такой вот язвучкой и, и без субтитров. И, в общем, тут, я думаю, и так разберемся. Это не критичный момент, то, что нас тут, смотрю, презентационное какое-то вступление. Нам тут показывают, что у нас вот такое огромное поле есть. А, вот такие здесь у нас, значит, а, всякие испытания для нас предназначены, уже приготовлены. И мы сейчас будем, друзья, по этим самым холма по этим самым препятствиям кататься на нашем байке. Делайте ваши ставки, получится ли у нас занять первое место или же нет. Ну и также пишите, ребятки, какие комментарии у вас первоначально уже появились по поводу того, что вы увидели. Я непременно всем отвечу. Ну, как-то долго тут у нас. Давайте уже начнем, ребятки. Давайте уже начнем, значит, тут uh, демонстрирует меня, что я, значит, такой-то, такой-то. Вышел, значит, выходит из Америки. Да, uh, пришел сюда проявить себя. И сейчас я всех буду удивлять своими финтами, своими необычными офигенными плюшечками ферменными. Да-да-да. Так, все, ребятки, мне кажется, мы уже загрузились. А где я-то? Я-то где, черт возьми? А меня-то выпустите Почему какие-то типы странные вокруг? А я где, черт the возьми? Где же я? Так, и что это у нас происходит? А я-то где? У нас такая смазливая девочка нас выпускает Да-да-да, и я... О, я тоже появился Замечательно, ну все, ребят, выдвигаемся Так, а, левый альт, плюс а, плюс в Давайте, ребятки, осваиваемся уже с управлением ВС, а Д это влево-вправо И, значит, у нас начинается Я так понимаю, открывается ворота И погнали, друзья, погнали быстренько так секундочку всех растолкать надо да ох мы вылетели за пределы трассы но ничего страшного Мотокросс у нас в крови, наверное, хотя ни разу, если честно, этим в жизни не увлекался. Но мы сейчас посмотрим, ребятки, как же здесь надо гонять. Так, будем стараться ехать не сильно быстро, чтобы у нас... О, вот это вылет! А вы видели, что произошло? Вот это был вылет с трассы. Так, меня уже обгоняют, я смотрю. Но мы, ребятки, постараемся не отстать. Если у нас тут какая-нибудь какая закись азота, я не знаю, чтобы как-то ускориться и добро догнать своих? Нет, вылетел я с трассы. Нет, ребятки, у нас тут никакой, значит, закиси... Закиси, разве что закись у нас в голове, когда мы начинаем тормозить Кроме этого, больше никакой закиси я тут не вижу Так, ну и все, ребятки, начинаем потихонечку Главное вовремя, где надо, там нужно оттормаживать Где надо, там нужно ехать и так далее Да, я как вижу, я вообще где-то сзади плетусь Все давно уже уехали Да-да-да, на огромное расстояние от меня Хотя я ставил а, сложность вроде самую легкую, но меня я смотрю обходит вообще с таким с бодреньким отрывом, но ничего, я сначала попривыкну сейчас к трассе посмотрю как оно здесь, а потом уже будем дальше так, а что у нас там такое, что нам, какие там еще есть, у нас смотрите справа вот там показывается что VS AD это понятно Ридер Что-то там какие-то данные. Доун ап. Отлично. Так, ну мы сейчас будем привыкать. А что на R у нас? Так, секундочку. Оу, ничего себе. Мы можем реплей сделать, да? Офигеть, мы можем сделать повтор. Мы это поехали назад, что ли? Я не понимаю. Оу, это тоже еще один момент. Это я уже, ребятки, ворвался. Я вылетаю с трассы. Я пока смотрел за своими реплеями, значит, я уже... Улетел несколько раз с трассы, но ничего страшного, ребят Сейчас мы привыкнем, освоимся И второй заездик у нас будет гораздо более сбалансированным и динамичным Воу, вот это взлеты а, Так, а как-то финты делать мы умеем? Нет, финты? Финтуй, чувак, финтуй Так, а интересно, мышкой тут можно как-то пользоваться? О, чуваки там уже параллельно со мной Отжигают конкретно, а я здесь еще в далеке То есть, ну ничего, сейчас я постараюсь их догнать Так, здесь, значит, падаем а, секундочку, сейчас я вас догоню. Вы думаете, что вы от меня оторвались? Да, ни хрена не тут-то было. Батьку Скретча не так-то просто обогнать. Сейчас я быстренько всех догоню. Я уже лечу, лечу, лечу, ребятки, лечу. Очень быстро. Так, тут главное вовремя тормозить. О, он вернулся опять. Что ж ты будешь делать-то? А? Прямо тем местом, которым не хотел. Ну что ж, ладно, едем дальше. Вот так вот мы подпрыгиваем. Чем больше мы в воздухе, я так понимаю, тем больше нам очков дают. Интересно. Так. Не знаю, как-то можно здесь финты вроде делать Раз, раз, раз Вот я сейчас что делаю, финты или не финты? Нет, не финты Никаких финтов, ребятки, пока что еще О них речи быть не может, я просто привыкаю К трассе, я постоянно За нее вылетаю, хотя Нежелательно этого делать Вот на таких вот больших рампах, по идее, нужно отжигать Но тут нужно как раз таки скорость набирать Но ну, ничего страшного так, секундочку, секундочку, не вылетаем, главное, с трассы. Мы пока что на последнем, на 22-м месте, как я смотрю, вот там у нас по табло справа, точнее слева. Сейчас всех догоним, друзья, сейчас еще немножечко. Интересно, сколько надо здесь кругов проехать, чтобы занять вообще какое-то место, я не знаю. Или тут вообще не в кругах дело, а в каком-то другом результате. Так, секундочку, выезжаем, давайте, давайте, не расслабляемся. Наша задача все-таки привыкнуть к трассе, научиться на ней кататься. Да что ж такое, меня уж который раз, друзья, выкидывает, офигеть просто. Ну, если честно, первое впечатление, что графика вроде бы нормальная, да, не такая уж старая, причем на моем ржавом ветре игрушечка идет достаточно бодро. И, опять-таки, при условии, что никаких графических настроек лишних я не устанавливал. А она просто вот так вот, как мне предоставила стандартные базовые настройки, так я и катаюсь. И, в принципе, даже на моем ржавом корыте не лагает и более-менее комфортно я сейчас играю. Кому, кстати, интересно, ребятки, все характеристики моего ПК, есть ссылочка в описании под данным видосиком. Так, ну что, я так понимаю, я последний, да, и мне бы главное до финиша хотя бы доехать. Я уже понимаю, что я... Ничего из себя не представляю. Но мне реально хотя бы добраться до финиша. Так, секундочку. Оу, какие-то финты мы можем делать? Нет, здесь я не, не понял так в полете. Так, секундочку. Вот здесь резкий поворот. и здесь нужно бы притормозить вовремя. Для того, чтобы... Оу, продолжить нормальное движение. Все, отлично. Едем. Ох ты, как так-то? <-х> Опять вылетел, братишка, скретч трассы. Но ничего страшного, друзья. Ничего страшного. Сейчас я покажу. Интересно, вот так в полете же можно что-то делать? Зажимать какие-нибудь клавиши. И как-то финтовать. По-любому здесь можно. Я только могу, ребятки, финтовать а, носом в землю, носом в пол. О, у меня уже обходят мои уже по второму кругу. Ни хрена себе. Я просто в шоке, друзья. Я просто а, в шоке. Я не знаю, только с реальными игроками я играю или же это боты. А, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто уже очень хорошо знаком с этой игрушечкой. Ну, лично меня просто поставили против каких-то игроков. Но, если честно, я немножко не в курсе против а, реальных игроков я играю, или же это все-таки боты, ботоводы. Едем дальше, друзья. Сколько мне кругов еще надо преодолеть? Без понятия, если честно. Так, как они быстро едут? а да, я не понимаю. Так, секундочку, секундочку. Секундочку. Главное, ребятки, это вжиться в роль мотокроссера и наваливать по максимуму. Да, можем толкать тут наши наших с вами врагов, не врагов, а соперников. Воу, куда меня вынесло? Не туда немножечко. Ах, ты что ж ты будешь делать-то, а? Только начал очки копить. Но я так понимаю, здесь нужно копить очки, которые потом и будут являться нашим результатом. А, поинты, Вот у меня там какие-то поинты копятся, да, сверху. Я не знаю, те ли это очки, которые нас а, выведут в топ или нет, друзья. Без понятия, если честно. О, у меня все уже обогнали. Как так-то, а? Я тут пытаюсь им помешать всеми силами, но у меня нихрена не получается. Они просто меня в наглую обгоняют и все. Я ничего не могу сделать практически. Абсолютно ничего. Но все-таки, братишка Скретч, первый раз, друзья, зашел в эту игру. Пожалуйста, не судите слишком строго. Я, если честно, первый раз играю и. Мне немножко непривычно, конечно же, играть в эту игру, но мы уже привыкаем, и я уже даже начинаю обгонять, как вы видите, кого-то, если не учитывать тот факт, что меня уже по второму кругу догнали. Ну что ж, вот такая, ребятки, игрушечка у нас под названием Monster Energy Super Cross. Что вы думаете по поводу этой игры? Пишите мне непосредственно в комментариях, а братишка Скретч ваши комментарии почитает и непременно вам ответит. Так, секундочку, секундочку... Это очень резкий поворот. Кстати, динамика вроде у нас а, есть земли. О, вот это вышел я! Вот это выход! Вы смотрите, какой полет. Просто обалденный. Но, я так понимаю, это нас закончился наш первый матч. И мне показали просто финальный, так сказать, завершающий мой... Приемчиком Ну что ж, посмотрим наши данные Какие же у нас данные, ребятки После каждого матча Перед нами предстает вот такая вот табличка Со сводочкой, да, с кратенькой По поводу того, кто как провел этот Значит, поединок Вот такие, ребятки, показатели у меня Минута 18 Я не знаю, что это best time Это, скорее всего, лучшее время За прохождение круга одного, да Прошел я успел всего лишь 5 кругов кто а кто-то успел. Вообще, в идеале, надо было по 6. Все абсолютно, кроме меня, прошли 6 кругов. Да, я лично прошел всего лишь а, 5, к сожалению. Ну что ж, мы не унываем, мы не отчаиваемся, мы идем, ребятки, а, дальше. Продолжаем играть в Monster Energy Супер Кросса. Новую часть знаменитой серии симуляторов мотокросса от мастеров. Соответствующего а, жанра Игрушечка, значит, вышла у нас а, Очень даже недавно И любой желающий уже из вас Сможет в нее поиграть Все ссылочки, ребятки, на то, где найти эту игру Есть в описании под данным видео Переходите, смотрите А мы продолжаем дальше Смотрите, ребятки, после того, когда мы Заканчиваем матч, у нас имеется Собственный прогресс И сейчас мы видим, ребятки, на экранах, что нам За, наш... за то, что мы сейчас проехали Дают некоторое количество очков и мы продвигаемся, я так понимаю, по какой-то рейтинговой таблице, накапливая определенное количество а, кубков. Да, замечательно, что есть прогресс. Идем, друзья мои, дальше. Ну а пока мы идем дальше, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У братишки Скретча есть огромное количество игр на канале. Вероятнее всего, ты найдешь свою любимую игру и посмотришь по ней а, видосик. Ну а мы продолжаем. Нас выпускает вот такую вот табличку. Это был первый пробный заезд. А вот здесь уже у нас, друзья, имеется в этой табличке. Что, а тут, в принципе, все понятно. Это, у нас, значит,.. А... Это, значит, обучающие да, компании. Это у нас, значит, какие-то состязания. Какие-то состязания. И опять какие-то состязания. Дальше посмотрим. Можно карьеру, кстати, на одного начать. Ну давайте попробуем для разнообразия, чтобы вы представляли. Давайте, ребятки, начнем режим карьеры. Я не знаю, что это такое. Какие-то нам дают циферки. Ну, давайте начнем с самую центральную. И посмотрим, что нам игра это предоставит. Что за карьеру здесь можно построить. Итак, у нас начало карьеры. Я смотрю, у нас тренировок. Площадочка перед нами. И сейчас мы, наверное, на этой площадочке и будем показывать какой-нибудь результат. Я так понимаю, показываться это будет до бесконечности, пока мы не нажмем на одну лишь кнопочку. Да, я думаю, что мы сейчас в процессе разберемся и посмотрим. Да. Нажимаем ускориться и поехали. Опять у нас загрузочка и я против каких-то типов. А против каких э, и где вообще я, как обычно? Я, если честно, пока не в курсе. Давайте нажмем на Enter, кто играет на клавиатуре. И нам сразу же показывают список всех претендентов, которые сейчас здесь участвуют. У нас тренировочная площадочка и мы выдвигаемся. Так, мне тут предлагают сначала выбрать какие-то, не знаю, три варианта. Это, наверное, типа скиллы какие-то или что ли, я не знаю, старт рейс просто начинаем, да, никого не будем смотреть, сразу же стартуем, ребятки, врываемся и погнали, гоу-гоу-гоу, нам нужно посмотреть сегодня в этом видео на возможности игры, все, братишка Scratch стартует, внимание, 3, 2, 1, погнали, гоу-гоу-гоу, выпускайте уже меня, выпускайте, я уже застоялся здесь в столе. пришло время надрать вам задницы, вы... Так, так, так, секундочку. о, похоже, задницу надирает мне вообще в легкую. Но ничего, мы боремся, друзья, мы боремся. Ничего такая тренировочная трасса-то, а? Блин, в этом, заметьте, вообще непонятно, кто как едет. Надо срочно как-то выделяться. Да, я, по крайней мере, не в самом хвосте плетусь. Я хоть кого-то пытаюсь... о, вот это меня опять с трассы вынесло, да. Плохо, когда выносит трассы, сразу же просаживаемся по на, своим местам. Необходимо всегда, ребятки, держаться в кипише. Если мы вылетать начинаем на начальном этапе, то в потом в процессе мы вылетим однозначно. Давайте, ребятки, разойдись, разойдись, я еду. Дайте дорогу, дайте дорогу новичку. Новичку всегда дорога должна быть. Едем, едем, едем. Так, так, так, секундочку. О, вот это вылет! Вы смотрите, что произошло сейчас. Вот это был жесткий удар вообще. Просто носом я пробороздил. Едем дальше, друзья. О. Кстати, хочу заметить, какие прекрасные здесь пейзажи. Вообще, просто загляденье. Можно просто встать и смотреть за пейзажами. Ну, блядь, так. Опять я, похоже, в скамейку запасных вкажу. Точнее, вообще в нулевых. Надо, ребятки, делать результат. Обгоняем одного, выбиваем с трассы другого. Да-да-да, есть такое дело. Немножечко поднатаскали мы свои навыки. И уже, ребятки, получается понемножечку и по чуть-чуть выбивать соперника с трассы. Секунду-секунду, здесь прям резкий тормоз должен быть... Ох ты ж, ё опять я ударился. как так-то. Вот так вот бывает оно, это мы обратно проехали уже целый круг, и нам необходимо улучшить время. А, ох ты, блин, как, как же так-то, здесь вообще очень опасно, опять меня толкнули, и опять я улетел в бортик. Ну как же так-то, а что же несправедливость-то такая, почему я каждый раз вылетаю за борт? Да капец, просто вообще никак-то не могу я поймать рулевое управление здесь никак. Но, если честно, здесь достаточно сложно управлять своим транспортным средством. Нужно реально приноровиться. Нужно каждую горочку чувствовать, где тебя подбрасывает. Не знать, как, тебя, как ты, допустим, опустишься в следующий раз и куда повернуть при этом. Да, главное это не слишком шибко скорость наваливать. Но скорость, конечно, тоже всегда надо наваливать. Но вовремя главное притормаживать, чтобы нас не выкинула с трассы. Так, вроде бы пока что боремся с задними, правда, но мы боремся да, даже с задними приходится бороться, и у нас чуть-чуть даже получается. О, вот это прыжок. Главное здесь не уйти с трассы. Так, поворачиваем аккуратненько. Ой, наш байк как занесло. а Все, едем, едем, едем. Так, опять я на последнем 22-м месте, к сожалению. Но ничего страшного. Наша главная задача, ребятки, другая. Результаты мы будем делать, конечно же, отдельно. А сейчас мне главное вам показать, что это за игрушечка такая. Чтобы вы понимали, стоит вообще в нее играть или же нет Ну, меня, если честно, как не особо такого любителя яростного Каких-то спортивных симуляторов Игрушечка привлекает, да, даже вот тем, что как она оформлена Да, здесь есть та атмосфера мотокросса Вот эти офигенные просто уровни, да, на первый взгляд Очень даже динамичные И как-то так более правдоподобная, что ли, я бы сказал, система управления Которая, ну, которой реально нужно привыкать так так едем-едем, начинаем, ребятки, давить. Уже я даже догнал нескольких игроков ботов. Я не знаю, с ботами, правда, играю я или с реальными игроками. Но я уже даже кого-то догоняю, черт возьми. Ну, а меня опять тут перегоняют. Меня перегоняют на ребристой вот этой поверхности, к сожалению. И я продолжаю бороться. Борюсь с самыми отсталыми, ребятки. Ребятами, поэтому, ну, что ж тут поделаешь-то. С кем приходится, с тем и боремся. Так, едем-едем-едем. Здесь главное повернуть очень резкий поворот. У нас, кстати, есть карта также, но я что-то на нее вообще внимания не обращаю Карта вот там вот в левом в нижнем углу экрана Но я на нее вообще не обращаю, я смотрю чисто за дорогой Потому что это очень важно! Чтобы не скопытиться, нужно всегда следить за дорогой. Какой-то у нас третий уже, по-моему, круг пошел. Ох, нифига себе, я через передох перелетел. Ах, как это было больно, а! Чуть шею себе не свернул. Реально, после таких падений, мне кажется, можно загреметь спокойно в какой-нибудь стационарчик. Так, едем, едем, едем с переломчиками. Так, секундочку, секундочку. Оу, вот это обгон, вот это трюк, вот это прыжок. Охренеть просто, друзья мои, ставьте, пожалуйста, лайкосики. Опять, братишка, Скретч навернулся. Что ж ты будешь делать-то, а? Опять меня все обогнали, ну как же так-то, а? Я тут старался, делал результаты, тут на тебе одно, значит, неверное движение, и все! Перелетел через голову и остался в лузерах. Ну, так вот тоже бывает, когда отвлекаешься. Да-да-да. Ну что ж, едем дальше. Я постараюсь все-таки наверстать упущенное. Постараюсь хоть что-то выполнить. Хоть какой-нибудь трюкчанский не получается. Опять, как же я люблю летать через голову. Это просто мое любимое, я так понимаю, финтовое упражнение. Летать через голову, да. Все из-за того, что очень сильно торможу, когда... А значит, спускаюсь с какого-нибудь а, трамплинчика. Едем дальше, друзья. Едем, едем. Я хоть и последний. Но все равно я буду бороться до победного. До победного, друзья. Буду только как я разогнался. Надо тормозить. А я разгоняюсь. Наоборот, секундочку, секундочку. Еще один кружок, я так понимаю, остался у нас. Да-да-да, последний круг в запасе. Кстати, а где количество кругов, которые я уже проехал? Что-то я не вижу, если честно. Я вижу общие, как бы, общие очки, но количество кругов, которые я проехал, я что-то не вижу. Или здесь это... Ах ты, ё -моё! Как так-то? Опять заболтался, засмотрелся и улетел через голову. Вперед, по поводу финтов, друзья, не знаю, как здесь делать финты, вообще без понятия, Ведь вроде бы на какие-то кнопочки можно делать, но, если честно, я что-то как-то не вкурил даже, напишите, пожалуйста, в комментах, как здесь правильно делать финты и можно ли вообще, кто уже знаком с этой игрушечкой, А братишка скретч продолжает свое нелегкое испытание. Ему нужно доехать как минимум до конца и посмотреть, какой же результат он в этот раз набьет. Секундочку, секундочку, резкий поворот. Резкий, резкий, резкий. Да, держим, держим трассу. Стараемся, держим по ребристой поверхности. Входим в поворот аккуратненько. Не вылетаем. Сейчас я хоть какой-то, может быть, результат. Да покажу. Ой, по этим штукам не надо ездить. Мы точно тогда скопытимся, если будем ехать по этим штучкам. Секундочку, поворот направо. Ой, я уже даже догоняю. Я даже вижу уже ребят на горизонте. Или нет? Или мне показалось? Нет, ребятки, я их не догоняю. Они очень далеко. Они вроде кажутся близко, но это очень далеко. Так, финишная черта. И, похоже, у меня в запасе есть еще один Кружочек, если честно, не знаю, еще один или несколько. Так, блин, ты что ж ты будешь делать? Я по бортикам катаюсь. Вот это, вот это улетел я. Офигеть, просто жестко, жестко, жестко, очень жестко, друзья. Да, нужно контролировать постоянно то, куда ты вообще едешь. Ой-ой-ой, вы видите, вот постоянно появляется какой-то зелененький значок, который сигнализирует о наборе каких-то, видимо, дополнительных бонусных очков. Ну, я так понимаю, это когда мы... Входим в кураж, не знаю, или в высоте долго, на высоте долго находимся в полете, или же едем на переднем или на заднем колесе, скорее всего, за это даются какие-то определенные очки. Ну, музычка здесь тоже прикольная, и музычка, если честно, качает, да, бадрячком, товарищи, бадрячком. Догоню а нет кого-нибудь сегодня хотя бы еще. Хотя бы самого заднего, самого крайнего. Догоню я или нет? О, финалочка, друзья. Вылетаем просто в небеса. И, пожалуйста, нам сейчас продемонстрируют наши с вами показатели. Так, ну что ж, сразу же на табличке видно, кто занял лучшее время по кругу. Это означ... обозначается вот таким вот будильником. Это 1 минута 5 секунд и 222 там... 100 тысячные миллисекунды Естественно, я думаю, что я на последнем На самом месте, как обычно а, Мое, значит, лучшее время круга Это 1 минута 9 секунд Вроде бы не сильно так отстал От рекорда, да, ушел Но, тем не менее, ребятки, это я последний Все равно результат И лучше я не сделал. И опять-таки смотрим, на чем вообще люди катаются. Тот человек, который побил рекорд, он у нас катался на а, Хонде. И поэтому, может быть, а есть смысл взять себе Хонду для того, чтобы улучшить результат. Ну и опять-таки в, кажд... в конце каждого, ребятки, события, в, кажд... в конце каждого состязания нам начисляются вот такие вот очки, где мы прокачиваем свой а, собственный Уровень, да-да-да, уровень, опыт, как ли его еще можно назвать, я не знаю. Ну, это была первая миссия в нашей карьере, что же будет там дальше, мы непосредственно узнаем. Да, после первой миссии нам сразу же дают какие-то, э, не знаю, то ли это у нас, э, вступить нам предлагают в команду, я так понимаю, в какую-то, да, здесь 20 тысяч, здесь 20 тысяч, то есть здесь без разницы. Здесь у нас что, лимит этот давайте вступим вот в эту команду, монстр, ямаха. И посмотрим, что нам дадут за это Вот вижу, что демонстрирует мотоцикл Крутой, да, отлично, у меня теперь Новый мотоцикл, говорит мой бро Теперь, скажет, я на нем буду еще больше Бороздить носом просторы Бескрайние, совершенно на новых Картах, да, именно бороздить носом Это наш коронный финт Так, ну что ж, а нам сразу же предлагают Либо выбрать следующую гонку Либо поднастроить своего персонажа Я так понимаю, да, о, вот так вот Значит, выглядит теперь а, Мы вступили в новую команду и вот так вот выглядит наш оборот а, теперь а, что у него имеется и как его покрутить если честно что-то я не пойму никак так секундочку секундочку секундочку так а, мотоцикл можно настроить либо персонажа ну вот я вроде выбираю персонажа и да здесь можно ребятки выбрать а, много чего это у нас значит, раскра... раскраска шлема а, вроде бы как бы а... Да, и правильно, у нас все, ребятки, за деньги Поэтому вы не думайте, халявы здесь нет а, Кастомизация у нас вся а, платная Давайте посмотрим еще, что у нас есть а, Даже вот, к примеру, я выбираю просто название, да, какое-нибудь а, на моей курточке И давайте смотрим Сразу же, видите, цена, а, например, 21Г, чтобы добавить, да, логотипчика Он стоит 10 тысяч кредитов а У нас же в кармане только 18 18540 кредитов на данный момент имеется, Ну, естественно, это все в процессе, естественно, будем, когда дальше играть, будем получать больше этих кредитов, естественно, мы будем а, накапливать а, на улучшение своего персонажа и также на улучшение байка, да, переходим на байк и также у нас, ребятки, можно кастомизировать наш а, байк, смотрите, каким образом, то есть первое... А, так, секундочку, открывайся же Открывайся, не хочет открываться Так, здесь что у нас? Тоже не хочет открываться Так, здесь у нас что? Так, а это у нас открылось И смотрим, друзья а, Ну, кастомизировать мы можем его просто, ребятки, различными надписями Я так понимаю, здесь а, у нас их немного Да, вот тут мы смотрим А, Я так понимаю, вот это все у нас будет открываться в процессе прохождения И будет гораздо больше всяких и... Шильдиков, ярлычков и прочего Пока что это у нас недоступно И мы выходим обратно Ну и тут у нас а, все понятно Карьерные опции да, значит, а Тут какая-то тоже может быть тренировка Или что-то в этом роде И новая гонка То есть мы будем продолжать дальше играть а, в карьеру а, Ну что ж, вот такая вот игрушечка под названием Monster Energy Cross. Первые впечатления у братишки Скоряча Они только положительные Я поставлю этой игре 8 из 10 возможных а, баллов а, В соответствующем жанре Мне игрушечка в целом понравилось играть в нее а, можно и время проводить также в нее можно поэтому зрители дорогие кто сейчас меня смотрел пожалуйста я не дам соврать смело можете качать устанавливать играть на несколько часов вашего игрового времени она точно вас затянет и вы а, с наслаждением проведете их. Ну а для того, чтобы братишка Scratch продолжал и дальше играть в эту игрушечку, давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и тогда я исполню обещанное здесь и сейчас и прямо на моем канале. Ну играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!